Друзья, привет всем! В этом видео я хочу с вами поделиться еще одним принципом успеха. Это очень-очень важный принцип, я очень часто сталкиваюсь с этим принципом в жизни и понимаю, что он действительно работает. Опять же, ребята, ничего нового, вы все знаете. Просто одни люди знают, а одни люди делают. Чтобы быть успешным, это нужно делать. Все, вот и все. Все, что вы знаете, все базовые принципы, их нужно делать, и вы станете успешным. Все очень просто. Итак. Как звучит этот принцип? Никогда не нарушай своих жизненных принципов. Никогда не нарушай своих жизненных принципов. Никогда в них не сомневайся. Всегда будь предан своим жизненным принципам. Всегда. Всегда иди до конца. Всегда гни свою линию. И успех неизбежен. Если ваши принципы правильные, ребята, они всегда окупятся. Всегда. Просто на это нужно время. Переходим к примерам. Вы знаете, что я очень сильно запариваюсь над видео, я очень сильно стараюсь над видео. Мне вот важно качество. Вот этот был принцип у меня всегда. Когда у меня было просто 20 просмотров, просто 20 просмотров. Да, тогда качество было не очень, но я старался. И сейчас, когда у меня там некоторые видео набирают по пару миллионов, я тоже стараюсь. И я вот очень запариваюсь над качеством, особенно в мотивационных видео, в тех видео, которые озвучивает диктор. Я очень долго сижу над текстом. Я максимально все четко расставляю, чтобы это соответствовало концепции моего канала. Я все там проверяю. Я по три дня могу работать над одним текстом. Только над одним текстом. Потом визуальная часть и потом звук. Над звуком я вообще очень сильно запариваюсь. Вы знаете, что я раньше читал рэп, я сводил треки и я в этом разбираюсь. Я очень сильно запариваюсь над голосом над компрессией, я все там чищу, все убираю, очень сильно запариваюсь над музыкой, какая звучит музыка, над эхо, все это, ребята, я настраиваю, я очень сильно запариваюсь с уровнями, чтобы оно все идеально звучало, чтобы музыка не была слишком громкой, чтобы идеально звучал голос. Ребята, ну такой мой принцип, такой мой принцип. Если я сделаю, как попало, мне будет плохо от этого. Если я знаю, что я могу сделать качественно, я буду делать качественно. Такой мой принцип. Я сначала слушаю звуковую дорожку в наушниках, потом вытягиваю наушники, слушаю на ноутбуке, на колонках, потом скидываю ее на телефон. И вот когда качество идеальное, да, хорошо слышно в наушниках, на телефоне и на ноутбуке, вот тогда я уже утверждаю, можно сказать, эту дорожку. Итак, к чему я это все веду? Вот я следую своим принципам, выпускаю видео, мотивационные, а они не набирают просмотров они набирают там 10-20 тысяч просмотров раньше так было и я очень сильно парился по этому поводу я думаю блин ну какого хрена я же так выкладываюсь я всю душу вкладываю в эти видео хочу чтобы мою работу оценили она набирает всего лишь 10 тысяч просмотров вот обидно понимаете и что хочется сделать? Хочется опустить руки. Хочется сказать, зачем я так стараюсь? Зачем я убиваюсь только на это времени? Если это видео посмотрит всего лишь 10 тысяч человек. Зачем на это убивать свое время? Но я по-другому не могу. Это мой жизненный принцип. И я продолжал делать видео. Я продолжал стараться. И вот я выпустил там 9 видео. Они набрали по 10-20 тысяч просмотров. Но потом выходит еще одно видео. И оно набирает 7 миллионов. Вот так это работает. И потом одно видео перекрывает все те видео, и все ваши старания окупаются. И вот когда ты ничего не ожидаешь, а просто продолжаешь следовать своим принципам, просто делаешь все качественно, вот тогда приходит успех. Я думал, ну вот это видео было бы хорошо с Киосаки, чтобы оно набрало там 1 миллион просмотров. Оно набрало 7 миллионов просмотров. Одно видео окупило все мои старания. Вот так это работает в жизни. И вроде бы, да, не очень разумно тратить столько времени на качество. Но если я несу людям пользу, вот если я снимаю видео, они должны быть максимально качественные. Вот такой мой жизненный принцип. Также и с людьми. Есть один, к примеру, хороший человек. Он хороший, добрый, честный, искренний. Всегда всем помогает. Но люди об него вытирают ноги, понимаете? Вот он хочет всем угодить, он хочет всем помочь, он ко всем с открытой душой. И 9 человек из 10 вытрут об него ноги, но находится один человек, который будет все это ценить и даст другому человеку в 100 раз больше, в сто раз больше, в миллион раз больше. А ошибка людей в том, что вот они всегда... Чего-то ожидают от других людей вот. Я тебе сделаю добро, и ты мне должен сделать добро. Но так не работает в жизни. Поймите, так не работает. Ты можешь сделать одному человеку добро, он на тебя забил. Можешь сделать еще одному человеку добро, он тебя послал. Еще одному человеку добро, он это добро не оценил. Но потом к этому человеку приходит отдача оттуда, откуда он вообще ее не ждал. Так все работает в жизни. Так что, друзья, просто всегда действуйте согласно своим жизненным принципам. И никогда, никогда, никогда ни от кого ничего не ждите. Просто несите добро, если вы несете добро. И все. Не ждите отдачи. Отдача к вам придет с других источников. Просто делайте, делайте, делайте, гните свою линию, будьте всегда собой. Вот как я ждал, что наберет видео 100 тысяч просмотров, а оно не набирает. Думаю, вот следующее наберет, а оно не набирает. И потом выстреливает видео, набирает 7 миллионов. Вот так все происходит. Помню еще несколько лет назад, когда я визуализировал, когда я хотел притянуть деньги с помощью визуализации, я очень усердно визуализировал, подключал благодарность. Тогда я хотел притянуть э, к себе деньги с помощью лотереи. Тогда я играл в лотерею. Я рассказывал эту историю на семинарах подробно. Также в каком-то из видео я рассказал эту историю, но не в этом суть. Короче, я очень сильно визуализировал: вот что выпадают мои числа. Что вот я просыпаюсь, я уже миллионер, я беру телефон, там меня поздравляют. Идите, заберите свой приз. Вот я так хотел притянуть деньги. Там был джекпот, 2 миллиона гривен. Очень сильно хотел притянуть. Но я тратил деньги на билеты и ничего не мог притянуть. И вот я уже начал сомневаться в своих принципах. Я уже думаю, все, визуализация не работает. Я же все правильно делаю. Я же подключаю благодарность. Но ну почему я не могу притянуть деньги в свою жизнь? И вот в одно прекрасное утро я просыпаюсь, достаю телефон. А там мне приходят деньги на WebMoney. 50 долларов, 100 долларов, 200. Начинают приходить деньги ни с того, ни с сего. Я начинаю проверять, что это за деньги. Это, оказывается, брокер мне выплатил деньги, которые он у меня заблокировал там еще несколько месяцев назад. Я уже забыл за эти деньги. И мне начинают приходить деньги ни с того, ни с сего. Я вообще не ожидал. То есть Я ждал, что я вот выиграю в лотерею, а деньги мне пришли. С другого источника вот так все работает в жизни так что никогда никогда никогда не сомневайтесь в своих принципах если они правильные успех неизбежен как проверить прав я или нет просто жить этим вам нужно жить этим и все если вы такие скажете себе ну вот я попробую полгодика последовать своим принципам если ничего не произойдет все это все херня, ничего не работает, мне нужно менять свои принципы. Нет, нужно делать, делать и идти до конца. Если вы сдадитесь, если вы начнете в себе сомневаться, конечно же, вы не добьетесь успеха. Вот так все просто, да? У меня есть знакомые, которые умнее меня, хитрее меня, но они успеха не добились почему-то. Почему? Да потому что я продолжаю следовать своим принципам. Постоянство усилий. Я делаю, делаю, делаю, делаю, делаю. Они вот там попробовали, там попробовали. Там схитрили. Понимаете? Успех это не лучшие знания. Это постоянство усилий. Ежедневно. Работай над своей мечтой. Ежедневно. Каждый день. делая один шаг навстречу своей мечте. Каждый день. Ежедневно следуй своим принципам. И не обращая ни на кого внимания. И все. Все так просто. И за несколько лет вы обгоните всех. Вот так это работает. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Если это видео было полезным, обязательно поделитесь им с друзьями и поставьте лайк. Подписывайтесь на мой основной канал Instarding. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на все мои остальные каналы, канал по мотивации, канал с книгами, все ссылки в описании. Ну и не забудьте подписаться на мой инстаграм, там только польза, только мотивация, ничего лишнего. Так что, друзья, вас ждет успех, если вы будете не жить в мечте, а жить мечтой, ежедневно делать один шаг навстречу своей мечте. Всем пока!